А в личку многие спрашивают, куда я инвестирую и так далее. И скажу вам сейчас, расскажу все, что я, в принципе, делаю на бирже криптовалют и как я торгую на ней. Итак, выбрала для себя Эксмо. Если честно, я биржам не доверяю, поэтому денег я на них не держу. Но через биржу, именно через Эксмо, по моему мнению, довольно безопасно вводить средства и выводить. Это выгодно, чем через обменники большие проценты платить именно за покупку. А здесь Ripple вот, недавно я покупал буквально за 120 рублей, когда на обменнике он стоил 200 рублей. Если в рублях, то есть, сами понимаете, там просто накрутка бешеная. Итак, что касается биткоина, давайте поговорим, всех это интересует, что с ним будет дальше. Статистика за месяц 6 декабря. Был пик, исторический пик, 19 900, почти 20 тысяч долларов он стоил, потом пошло падение. А пошла коррекция, я считаю, что это коррекция, то есть стабилизация биткоина, дальше будет рост. Я считаю, что рост будет, но вы должны понимать, при стоимости 15 тысяч долларов. За 2017 год он вырос на больше, чем на 1000%, то есть он стоил, если не ошибаюсь, 800 баксов в январе ровно год назад, или где-то от 600 до 800, он там подскочил, в декабре он вообще 300 стоил, поэтому рост как видите бешеный за год 2017 произошел и чтобы повторить ему такой же рост ему нужно вырасти до несколько сотен тысяч долларов а сами понимаете это рисковать своими деньгами чтоб ну скажем поднимется он до за год до 30 тысяч до да, или там до 45 до 50 то есть ваш депозит вырастет в два-три раза я не считаю то что на долгосрок вкладывать деньги в биткоин сейчас есть смысл но можно рассмотреть другие криптовалюты, альткоины так называемые. А можно посмотреть Ripple. да, Я вот лично сейчас а, именно на Ripple акцент держу, сюда вкладываю активно денежку. До сих пор вкладываю, несмотря на то, что а, просто, вот как видите, за день, то есть вот сегодняшний день. Рост, рост, сейчас небольшое падение, то есть он дошел до... Так, это не то, давайте вот на доллары. Дошел он до... 3 долларов 24 центов, сейчас держится 3.09. То не в курсе про Ripple, расскажу вам. 12 декабря, то есть 11 декабря, вот оставлю, он стоил 23 цента. 12 он стал, стал стоить, получается, вырос до 0,5 и дальше больше, соответственно, доллар и так далее. Потом стабилизация небольшая на 0.7, потом до доллара опять стабилизация, потом до 2 стабилизировался и вот сейчас он вырос до 3 сейчас опять наступит эта полоса которая длится как вот судя по графику с 21 грубо говоря да там по 26 но ну, неделю грубо говоря там 5-7 дней вот это вот стабилизация проходит и соответственно дальше идет плавный ступенчатый рост а несмотря на то что вся криптовалюта резко перед новым годом свалилась ripple продолжал расти то есть необъяснимо никто не может понять почему он растет на самом деле, мне кажется, все просто. Да, это против а, правил рынка, но, тем не менее, а, Ripple заключает договоры с банками. Кто не в курсе, Ripple – это официальная, а, скажем так, платежная система, что ли, как бы я наз, назвать, не могу сказать точно. В общем, она занимается моментальными транзакциями между кошельками, именно с Ripple на Ripple, моментально, то есть… Невозможно, не то что невозможно, невозможно мгновенно перевести деньги, к примеру, с Америки в Тайвань в какую-то. С Америки, может, и можно, не знаю, там, с Египта в Тайвань, да, вот так вот, кому-то понадобилось, невозможно это сделать. То есть, Western Union это все долго, а другие различные переводы, то есть, во многих странах, на Украине, вы знаете, сейчас закрыли многие кошельки, а Ripple это все, скажем так, обходит и с банками заключает договор, и плюс банки, сами банки, они имеют с этого прибыль, то есть один перевод им стоит примерно 3 доллара, каждый перевод, а представляете, сколько переводов средств они осуществляют ежедневно. И соответственно экономия, вот именно на этой системе, подключая ее, вы просто даете им деньги свои, вашу валюту, они сами переводят в Ripple, какие-то проценты платят Ripple, это им дешевле обходится, чем Именно такой перевод физически, соответственно, через свои каналы. И переводят в другому банку. Тот банк также делает перевод и уже на их, на их валюту дает им деньги. На те, ну, на какую скажется, на то это дает. В принципе, в этом вся суть Ripple. Поэтому постепенно, постепенно фирмы Ripple заключают договора с банками. То есть, каждый банк дает скачок. То есть, если заключил, заключил банк сделку, это появилось СМИ, соответственно, люди об этом узнали, считают, что вложение в криптовалюту Ripple – это круто, и начинают сюда вкладываться. Соответственно, по капитализации на втором месте уже обошел Ripple всех под биткоином, он прям находится, скоро будет на первое, это я точно вам говорю. Вот, кстати, чат есть в Exmo, ссылочка на Exmo будет в описании, возможно, она будет а, не рабочая, реферальную оставлю, а тоже здесь денежка капает с каждых пополнений, как бы глупо будет оставлять нереферальную. Но если не получится по ней перейти, просто Экмо-биржу наберете и перейдете. Чат есть, здесь тоже вот люди много пишут, но читать его я вам не советую, потому что здесь очень много паникеров сидит, которые а, заставляют вас делать неправильные шаги. А, поэтому, вот как видите, за неделю да, вот, скачки такие волнообразные, за месяц, опять же повторюсь, их за год. Да, кто бы знал, да, то, что надо было. Э, так, так, так, ноябрь, сентябрь, октябрь, декабрь. Ну вот, какой-то год у них странный. В сентябре также вот стабильно он держался 25 центов. Кто же знал, да, что он так подскочит. Ну что ж, друзья, на этом я думаю, можно закончить. А, кстати, да, где я держу Ripple, также я не показал вам. Да, вот, в принципе, мои переводы у меня кошелек пустой. А завел я себе кошелек GitHub. GateHub это официальный кошелек Ripple. ссылочку на этот сервис я оставлю тоже в описании кому интересно погуглите как правильно зарегистрироваться в нем 923 рипла у меня сейчас есть это в районе почти 3000 долларов переводя на долларов покупал я эту эти риплы по 80 центов до сих пор докупаю но сейчас уже так мелочи где-то в 600 700 я купил именно по 80 центов хотел купить еще Тогда, когда 6 числа, когда знал, когда начинался про него шум уже более-менее по 25 центов Не было денег, деньги у меня появились как раз где-то 15-16 числа И, к сожалению, для меня вот они подскочили 12 -го. То есть так, картинка мешает Да, вот 12 числа подскочили чуть-чуть, я не успел, пришлось покупать уже в 3 раза дороже его Но, тем не менее, все равно мой, скажем так, доход увеличился пока что в 3 раза, буквально за 10 дней, сами понимаете. С 1000 долларов я поднял уже 3000, то есть 2000 чистыми. Дальше будет только рост, потому что все воспринимают эту валюту как что-то официальное, что-то серьезное. И, соответственно, банки также потихонечку-потихонечку входят. Как правило, если один банк вошел, то это будет распространяться среди других много будут думать банков задумываться о своей же, о собственной выгоде и соответственно акции Ripple будут расти, капитализация будет расти и сама стоимость Ripple будет расти, что будет через год, я понятия не имею месяц назад я бы вам сказал, что Ripple вырастет в 3-4 раза за 2018 год то есть он будет стоить доллар, то есть я так думал в конце 2018 года он будет стоить доллар, как видите в к началу 2018 года он стоит 3 доллара уже. Поэтому э, все намного круче развивается, чем даже можно было предположить. Будет он стоить 100 долларов, у меня будет не 1000 долларов, а 100 тысяч долларов. Сами понимаете, как бы накрутка довольно крутая. Будет стоить 1000 долларов, будет у меня миллион долларов. Довольно классно. Так что успевайте, пока он стоит 3 бакса, это тоже. Я до сих пор докупаю его, хочу довести до 1000 все-таки свои 923 рипла. Э, потому что... Так, вот, кстати, ну, вот здесь там да, много опытные инвесторы увеличили вложение 150 раз за, за год. Ну, в чате интересно, конечно, почитать, но прислушиваться не надо. Ну, что ж, поэтому я рекомендую все-таки вкладываться именно в эту криптовалюту. Также есть еще криптовалюта NEM. Сегодня она, кстати, по-моему, или вчера подскочила. Я вот здесь не могу найти. Есть приложение специальное, где можно все это посмотреть и, соответственно, биржи уже поискать. А Тоже обратите внимание на NEM довольно интересная крипта. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваши комментарии. Всем спасибо. До свидания.